Я хочу пригласить ученика легендарной Александры Ильиничной-Стрельченко, лауреата международных конкурсов, кавалера орденов за национальное достояние России, служение искусству, обладатель премии национальное достояние России. Пожалуйста, встречайте все ваши аплодисменты. Николай Буриновский! Зовет в красота. Высохший колодец, Ночью бросит и пить. Сердце моё, моё Как же будем жить? Нет, не исчезла, Не оскудела. и не сгоре. Ни не ни поскудела, Сина подаль, дороги, мои, земли. И не подаль, сын, и не зигарей, Русские правы в дороже были. Исчезла, не оскудела. Oh Когда Спасибо большое, что мы поистине называемся русскими людьми. У нас великая национальная страна ⁇ Россия!